Здравствуйте, меня зовут Евгения, я приехала из города Азова обучаться перманентному макияжу в школу Клуб профессионалов. Я хочу от всей души поблагодарить весь коллектив школы за их профессионализм, за участие, за понимание девочек, управляющих тоже, и Марию, и Светлану, всех преподавателей. Спасибо огромное за высокий уровень профессионализма. Будем стремиться и быть достигать такого же роста, который вы все имеете.